Добрый день Компания Плазблок Очередной раз выехала на Выездную Заливку Вот Здесь Достаточно Огромный дом вот. И вот полностью Вот эта кровля вся будет залита Раствором полистиролбитона Компания класс блок.